Всем приветик. На 31 декабря 2021 года с 18.00 до 24.00, целых 6 часов, карточка вечера здоровья. Вы будете думать о своем здоровье. Будете думать, что нужно будет обследоваться, УЗИ, анализы. Также вы будете думать о том, не то, что, как правильно, вот, что правильно можно кушать, ну, правильное питание я имею в виду, что можно кушать, вы будете думать о том, также вы будете понимать, что необходимо вашему организму, какое питание, также будете соблюдать водный баланс, понимать свой организм и также стараться Чувствовать себя и помогать своей, своему здоровью, своему организму, чтобы у вас настроение было хорошим, чтобы вы понимали не только вот свои желания, мечты, что вы хотите, а именно могли понимать свое состояние здоровья, не только души состояние, а состояние здоровья, чтобы у вас была гармония, чтобы была гармония с душой и с вашим состоянием здоровья. Чтобы настроение, общий настрой, также ваш организм были как именно целый, гармоничные, чтобы вы могли не просто вот понять, что вот что как работает, что можно кушать, что нельзя, а что вот именно целое, что вот гармония, вот это единение с душой, пониманием вот организм, вы помогаете своему организму, и также организм помогает вам. Помогает вам не только помогает вам ходить, да, что-либо делать руками, говорить, а именно помогает вам чувствовать себя намного лучше и счастливее. Именно самое главное – это здоровье. Здоровье – это ценное и важное, и в первую очередь, нужное для людей, также для животных и всего, что вокруг окружает, именно живой мир. Главное – это здоровье. Здоровье – это самое важное, самое нужное, самое необходимое для всех, именно для живых людей, животных, для всего живого. Самое главное – это состояние не только Души, но и состояние своего здоровья. Всем пока!